Итак, привет, девчонки и мальчишки! Решил специально записать видео по всем сайтам по настройке, как все настраивать, начиная от людей, кто находятся и в России, и в Украине, и там, то есть, ну, в СНГ, и также для тех, кто находится здесь в Таиланде, потому что знаю, есть люди, которые интересуются этой темой. Итак, давайте начнем. Больше дела, как говорится, меньше слов. Первое, что мы делаем, мы регистрируем себе биткоин-кошелек. Куда у нас будет поступать биткоины, эфирум и еще валюта. Сейчас посмотрим, точно скажу название, забыл уже. Итак, нажимаем кнопочку «Получить». У нас открывается вкладка. Вводим сюда свой адрес электронной почты. Вводим пароль. Все это желательно записывать на блокнот дополнительно, ребятки чтобы не потерять и потом не путаться, куда, что, какой пароль. Нажимаем «Я прочитал», «Я согласен» или «Я согласна» с условиями. Нажимаем «Продолжить». И сейчас, вот нам уже письмо было отправлено на почту. Так, начать. Все, у нас кошелек активировался. Сейчас мы проверим почту. Так почта почта почта почта. Так добро пожаловать в мой кошелек. Да это моя электронная почта. Нажимаем подтвердить. Все успех. Мы подтвердили свою почту и уже биткоин кошелек привязан к нашей почте. Самое главное, ребят, вот это вот идентификационный номер. Да что ты, ёпти. Вот этот идентификационный номер, который у вас выделен в письме, ни в коем случае вы не теряйте. Поэтому обязательно перепишите его так, как он написан. И сохраните отдельно. Если вы его потеряете, вы не сможете восстановить свой кошелек. И естественно не сможете вернуть свои средства, которые у вас находились в тот момент в кошельке. Итак, мы подтвердили, кошелек, эта вкладка нам не нужна. Вот он наш кошелек. На него мы получаем биткоин. Как видите, вот он биткоин. На него получаем эфиру. Вот он. И на него биткоин хэш какой-то. Но сразу мы начнем, что нам понадобится еще к этому кошельку, чтобы далеко не уходить. Это, в принципе, Следующее приложение нам понадобится везде. Обязательно скачайте вот такое вот приложение, Google Identificator. Он находится в App Store, iTunes, то есть вот именно такой значок. Английская буква G. Вот так вот выглядит он на телефоне на Samsung. Я просто показываю скриншоты, потому что у меня уже установлен. И нам надо будет вот здесь вот на Samsung на Android добавлять именно код здесь у нас плюсик а на apple по-моему apple или как там его правильно у них по-моему плюсик здесь и нам будет выскакивать в окошке маленькая камера и нам надо будет отсканировать вот именно вот этот штрих код то есть вот это приложение обязательно скачать вот play истории это у нас то же самое Android. Так он у нас на андроиде выглядит. Это Android. Android, Android. Так, где у нас... Вот, у нас iPhone. Вот так вот на iPhone он выглядит. То есть все то же самое. Итак, вы скачали на телефон это приложение. И теперь начинаем настройку самого кошелька. Заходим сначала в центр безопасности. Электронную почту мы подтвердили. Видите, галочка у нас уже стоит. Резервная фраза. Вы можете написать для себя, можете не писать. То есть, ну, возьмем, к примеру, резервную фразу. Там следующий шаг. Резервная фраза вот она состоит из -за, так, 12 по-моему слов. Вот. В таком же порядке вы записываете их себе на листочек на английском языке. После того, как вы записали, вам предлагается сделать последний шаг. То есть, вот девятое слово вписать на английском, потом пятое, десятое, восьмое. После того, как вы вписали, вы нажимаете кнопочку «Завершить». Ну, мы это сейчас делать не будем, потому что мне эта почта не нужна. Кошелек мне также не нужен, у меня это есть все. Подсказку для пароля можно создать, но в ней как бы ну, вы не будете нуждаться, потому что если вы все это запишите на листочек, у вас все будет подписано. То есть блокчейн, кошелек и все секретные пароли, фразы у вас будут прописаны. На следующем листочке у вас будет там прописана биржа Exmo. <coughs> Также все будет прописано, чтобы вы не, не путались, не терялись. А, привязывая номер телефона, а, здесь мы указываем обязательно какой код города у вас, то есть где вы находитесь. Вот Америка, Канада, то есть вот это все надо указать, выбрать свой регион. А, потом прописываете номер телефона, нажимаете сохранить, вам приходит пин-код а, подтверждения, вы его вводите. Обязательно делайте в настройках блокировку сети ТОР, запрос сети ТОР. Заблокируем ее, потому что эта сеть ну, небезопасная, она нам не нужна. Следующий шаг к настройке. А, вот он, идентификационный номер, который нам пришел на почту. Он у вас также здесь, Это ID кошелька. То есть вот этот номер обязательно перепишите, то есть чтобы у вас все данные и подпишите, чтобы у вас было понимание, что за цифровой код, к чему он подходит. Поэтому все прописывайте себе в блокнотик обязательно. Показать код сопряжения. Код сопряжения предназначен для того, чтобы на телефоне установить мобильную версию а, вот такого кошелька блокчейн. То есть также можно скачать а, блокчейн на телефоне, установить на телефон и там будет предложено войти или создать новый. Вы нажимаете войти, так как у вас уже создан кошелек. Вы просто сканируете, также будет сканер предоставлен. Вы сканируете этот штрих-код. И у вас будет дубликат то есть вашего кошелька именно на телефоне. Очень удобно пользоваться, потому что... Мало ли где вы оказались, а компьютера у вас с собой под рукой нету. Вы решили совершить сделку какую-то и просто говорите человеку, у меня вот биткоин-кошелек, показываете ему адрес. Вы с этим потом все разберетесь, я еще отдельно сниму вот именно по настройке на телефоне, как можно деньги переводить, находясь удаленно от компьютера. Ладно, здесь нам, нам больше ничего пока не надо. Это общие настройки. Предпочтение. Адрес почты мы проверили, подтвердили. Номер мобильного телефона мы не, не вводили и не проверяли пока, но ну, это обязательно надо вести. Здесь также можно выставить какой язык интерфейса у вас будет отображаться: русский, английский, кому как удобно. Тут то есть куча языков. Ну, не куча, но есть. Так скажем, выбрать. В какой валюте у вас будет отображаться Там, в долларах, в рублях, кому что интереснее. То есть ну, проще считать, вот, примеру, ставим рублей. И здесь у нас будет отображаться и рубли, и биткоины. То есть также можно выбрать единицу в биткоинах, милибиткоинах и битс, битс каких-то, не знаю. Так, активация, здесь мы ничего, автоматический выход, а здесь мы можем поменять, чтобы сайт не закрывался, потому что вы будете изучать, где-то немножко подтупливать. ну, извиняюсь за выражение, мы поставим 1000 минут, чтобы сайт, то есть вам надо будет его вручную отключать, делать выход, чтобы он сам не выскакивал у вас. А делаем теперь мы безопасность. А фраза для восстановления кошелька, Но ну, это нам... Презервная фраза, которую мы не создали в самом начале. Пароль для кошелька. Этот кошелек, нужно к нему отнестись очень внимательно, ребят, и настроить максимально то есть, ну, надежно. Потому что там будут храниться ваши сбережения. А второй пароль кошелька. Это нужно нам второй пароль для вывода. То есть мы можем установить еще дополнительный пароль, который будет отличаться от первого. Так, а нет, мы же эту вертификацию не прошли, нам не позволяют пока это сделать. В общем, можно установить дополнительный пароль на вывод именно. А, по поводу приложения Google Authenticator, Вот оно, оно нам как раз и понадобилось. А, выбираем здесь UBK или Google Authenticator, Все, вот. Вот. То, что приложение мы установили с вами на телефон, мы, как сейчас, сканируем вот этот штрих-код, который я выделил сейчас в синий цвет. У вас на телефоне появляется шестизначное число и бежит маленький таймер. Вот за это время, пока таймер бежит, вам нужно ввести вот сюда вот число и нажать на кнопочку «Активировать двухфакторную идентификацию». После того, как вы успели вовремя ввести и нажать э, активацию, то есть у вас э, ваш кошелек автоматически усилился в качестве ну, безопасности. То есть у вас стала дополнительная безопасность. Но я говорю, я более подробно сниму, потом уже покажу на своем биткоин кошельке, какие у меня настройки стоят, чтобы у вас было понимание. Для начала вам вот этих настроек хватит, что я вам показал. И сейчас мы с вами переходим а, двум кнопочкам «Отправить» и «Получить». Вот кнопочка «Получить». А, здесь можно выбрать, что вы хотите получить. Вот если вы, к примеру, находитесь а, не рядом с компьютером, а где-то там в гостях и решили какую-то сделку сделать. А человек вам предлагает, говорит, я вот тебе сейчас переправлю там пару эфиров. А вы выбираете… Человек сканирует также или вводит вручную вот этот код не код, а это ваш идентификационный кошелек. То есть он может его пробить или вы ему даете на телефоне вот такое вот приложение будет выскакивать. Человек может отсканировать через камеру этот код и на ваш вот именно адрес кошелька, то есть это адрес кошелька вашего, который прописан только для эфиров. ETN, как еще называют или вы можете скопировать его и отправить человеку там на почту куда-то он уже там скопирует вставит себе и отправит вам деньги то есть это вот кошельки ваши биткоины уже другой кошелек идет Биткоин, хэш, тоже другой кошелек уже идет. То есть у вас на одном кошельке находится сразу три валюты. И к этим трем валютам подходят разные кошельки. В общем, вот так вот. Это тоже нужно вам записать. Три кошелька. И как бы, ну, чтобы понимать, куда, какую валюту можно отправлять. Эта кнопочка нам нужна будет для покупки мощности. Или там также кому-то вы захотите отправить... Как подарок какой-нибудь сделать или сделать какую-то покупку. Здесь вы вставляете номер кошелька той валюты, какую вы хотите отправить, биткоин или эфирум или биткоин хэш. Здесь мы прописываем сумму. Можно в биткоинах, можно в рублях, но в рублях, сейчас покажем, как она будет отображаться. 1240, ну 12 тысяч. 12400, ну давайте сделаем ровно, 12500, чтобы было, 12500, вот так вот это будет выглядеть в биткоинах, если мы поменяем эфир, 12500, вот так вот это будет выглядеть в эфире, то есть эфиром ETH, ETH. ну называет проще ETN, или вот биткоин хэш. Двенадцать Вот так вот будет выглядеть BTH. Все, как вы вели, установили здесь кошелек, кому вы хотите отправить, вы нажимаете кнопочку продолжить и ваша сумма отходит. Но обязательно, когда вы будете делать покупки на сайтах, на каких-то, когда уже начнете зарабатывать, понимать как это все работает, Обязательно, потому что сайты говорят, что прописывайте именно ту сумму, которую мы указываем с учетом комиссий. Нельзя ошибаться, то есть, если вы ошибетесь, ваши средства просто потеряются в сети интернета, и никогда вы их не увидите. В общем, на этом, ребятки, ребятки, я заканчиваю видео по настройке кошелька блокчейн. И мы с вами переходим уже к настройке а, двум биржам. Также сейчас будем настраивать, кто живет в России, для людей, которые находятся в Таиланде. Все, поехали дальше.